Как лучше брать автомобиль на свои, либо на кредитные? Как выгоднее? Как вы думаете? А кто из вас хочет посмотреть расчет под свои, когда покупается инвестиционный автомобиль, и под кредитные? Окей. Спасибо, друзья. Кейсы. Поехали по кейсам разбирать. Двухлетний Hyundai Solaris. Давайте сейчас будем вместе считать. Стоимость автомобиля 475 тысяч рублей. Дополнительные расходы 60 тысяч рублей. Итого личного капитала 535 тысяч рублей. Если мы опять же прикинем то, что авто приносит в месяц пятьдесят одну тысячу рублей, когда мы ее задаем. Платеж по кредиту ноль, потому что мы его купили за свои средства плюс доп. расходы 5 тысяч. Сколько это получится годовых? У нас получается и денежный поток э, по автомобилю в месяц 45 тысяч рублей. И в год получается 551 тысяча рублей. Сколько это процентов годовых? Доходность годовых 103% здесь выходит. 103% друзья. Плюс остаточная стоимость автомобиля через 3 года 350 тысяч. То есть вы учитываете то, что в последующем вы этот автомобиль можете продать. Если опять же в кредит, тоже один из примеров, это одного из наших инвесторов. Стоимость автомобиля 578 тысяч рублей, первый взнос был 173 тысячи рублей и дополнительные расходы было 40 тысяч рублей. Итого личного капитала инвестор вложил 213 тысяч рублей. Авто приносит в месяц 54 300, платеж по кредиту 13 700 и доп. расхода в месяц 5 тысяч рублей. Итого денежный поток в месяц по автомобилю 35 тысяч рублей и денежный поток в год 426 тысяч рублей. И давайте сейчас вместе посчитаем, сколько это процентов годовых в итоге. Здесь получается доходность 200 процентов годовых. 200 процентов годовых. И остаточная стоимость еще остается через три года 410 тысяч 410 рублей. И опять же, вот что мы прикидываем по экономике. Это если брать на свои и в кредит.